всем привет дорогие друзья хочу вас поделиться проектом суперкопилка. как тут начать зарабатывать для начала вам нужно зарегистрироваться по моей персональной ссылочке которая будет внизу видео после регистрации вам дают 10 долларов на эти 10 долларов вы создаете инвестицию графики выплат после того как создаете программу на первой неделе покажу вам пример в график выплат заходите. И у вас самая будет первая вот неделя. На этой программе вы создаете программу. Складом 10 долларов. Покажу пример. Нажимаете создать депозит. Указываете любое название. Указываете сумму 10 Т. И выплата у вас через одну неделю будет 11 тет. И нажимаете добавить. После этого у вас отобразится графики выплат если вы хотите без своих инвестиций то вы можете на 10 долларов бонусных создать депозит ну на первую неделю с выплатой через одну неделю и вы ваш пассивный доход от 1 доллар в неделю и 4 доллара в месяц еженедельно вы делаете эти программы если вы хотите зарабатывать больше, то лучше инвестировать от 20 долларов. Вы уже будете зарабатывать 2 доллара в неделю и 4 доллара в месяц. Если вы пополняете минимум на 20 долларов, вы получаете 2 бонуса. Первый бонус это за регистрацию 10 долларов вы получите. И второй бонус за первый вклад, который вы получите еще 10 долларов. В общем у вас 20 долларов бонусных и 20 ваших. После этого вы создаете программу, если вы с складом 20 долларов, создаете программу на первой неделе с складом 10 долларов с выплатой через одну неделю, на 2 неделе с складом 20 долларов с выплатой через две недели и на третьей неделе с складом 10 долларов с выплатой через три недели. После как пройдет одна неделя, вы создаете уже ну, на вторую неделю. На максимальный график выплат. И у вас уже идет со второй недели пассивный доход 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. Если вы хотите больше инвестировать, то соответственно ваш заработок будет выше. Чем больше вы инвестируете, тем больше вы зарабатываете. Плюс для новичков сейчас хорошая акция с промокодами. У вас идет повышенная доходность. Вы меньше инвестируете, но больше зарабатываете. Вот, как у меня, пример вот, на шестой неделе, видите, я, если пополню, еще сделаю взнос на программу 9.84, я получу бонуса плюс 3 доллара. Если вот на седьмую неделю 52 доллара сделаю взнос, я получу 18 долларов сверху. И так далее. Чем выше ваша инвестиция, тем больше ваш заработок. Сейчас очень хорошо стартануть можно. Так что, не упускайте возможность. Основной счет тут вы можете выводить с основного счета предоплата, это средства, которые вы создаете на них в программу. Промосчет промо это промо коду с повышенной доходностью. Выводить можно на платежную систему Nixmanet, Perfectmanet, TetaCoin. На три платежные системы. Видите, отображается выплата недели, которая ожидается на этой неделе. И сумма взносов по моим программам. Ожидается выплаты по всем программам. Проходит адаптация раз в четыре недели. В течение четырех недель у вас должна быть карма 100%. своевременный вклад, который требуется для поддержания вашего баланса для поддержания ваших выплат индексы по помощи которые я сделал проекту и текущая карма в данный момент это активные программы в данный момент как видите у меня активные показывает сколько я внес сколько я получу видите когда ожидается день и время партнерская программа пригласить друзей и получить 10 процентов от их взносов как вы видите чем больше ваши друзья инвестируют, тем больше, соответственно, и зарабатывают. Если вы приглашаете друзей, своих знакомых, они инвестируют минимум тоже 20 долларов, то, зараб... то вы зарабатываете 10% от их взносов. Плюс, если вы активируете матрицу, переходите в партнерочку, нажимаете «Матричный бонус», и нажимаете создать матрицу. Стоимость активации всего лишь 1, на это. Это 1 доллар. Нажимаете создать матрицу. После создания матрицы вы даете приглашение своим друзьям. Если они трое пополнят минимум тоже на 20 долларов и создадут инвестиции. И у вас закроется матрица. Вы получите бонус 15 долларов. Плюс сейчас акция при закрытии матрицы трех человек, вы получите уже не 15 долларов, а уже 30 долларов. Плюс вы можете участвовать в программе суперпартнеры, в которые вы будете, ну, вы заработаете даже если пригласите одного человека, который тоже пополнится минимум и создать нас них инвестиций. Гарантированный приз это 10 долларов по суперпартнерам. Он длится в течение 4 недель. Если вы хотите больше, конечно, заработать, то есть первое место, это 200 долларов. Вам... Если вы займете призовое место. Самое главное, это пригласить как больше, больше людей. Чем больше людей вы пригласите, тем больше шансов у вас выиграть этот самый большой денежный бонус. Всем, друзья, удачи, хорошей инвестиции, всем удачи, всем пока.